Всем привет, с вами я Настя. Сегодня я буду притворяться читером на шахте. Сейчас я устраиваюсь на работу и мы начинаем. Я буду специально бежать в стенку, двигаться по стрелочкам и вести себя очень подозрительно. Итак, я начинаю свою работу в час 54. И посмотрим, что и сколько нам напишут администраторы. Примерно так выглядел мой каждый маршрут. Я бегала шевеля персонажа стрелочками, целенаправленно бежала в стенки и различные препятствия. А Все что нужно вам. Перед тем как вы увидите, что произошло, я бы хотела посоветовать вам магазин 24 на 7, который находится на рублевке города Южного. Найти вы можете его по навигатору. GPS 8 2 и 9. Здесь очень низкие цены и высокий ассортимент. Я буду вам благодарна, если вы заглянете сюда и купите себе пару предметов. Ну а мы переходим дальше. Бегая так 12 минут, мне начал писать админ в чат ютуберов. Я специально не стала сразу отвечать, чтобы посмотреть, что будет дальше. Кстати, если бы не игрок, который написал администраторам репорт обо мне, Возможно, админы бы и не начали смотреть за мной. После админ начал писать уже не в обычный чат ютуберов, а мне в Альс, чтобы узнать, тут я или нет. Но я по-прежнему молчала. А игрок начал говорить мне, куда вы бежите. А админам он говорит, смотрите, вот она сейчас будет бежать в стенку в конце. И после его слов я специально побежала в стенку. И тут он говорит, смотри, смотри, я же говорил, побежит в стенку. Ну и так как мне писали админы, я все же решила остановиться и ответить им. Было очень смешно, но и одновременно страшно, ведь я могла улететь в бан, а игрок вот реально лыханулся. После я остановилась и написала админам, что это был видос. Они мне не поверили и подумали, что я бегала реально с ботом, но они увидят уже сами это в видосе, что я реально была у компьютера все это время и у меня не было никакого бота. Я надеюсь, вам понравился данный видеоролик, вы оцените его лайком, также при регистрации на сервере не забывайте вводить мой промокод NESTY, который при регистрации даст вам много денег, за которые вы уже сможете купить себе машину, жилье и даже новую одежду. Ну и всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.